Мы заранее спланировали весь календарь национальной, матчей национальной сборной. И уже по факту могу сказать, что мы его практически весь выполнили. Вот. И в контексте этих у нас договоренностей. У нас были договоренности с, матчем, с командами топ-пятерки рейтинга УЕФА и FIFA. Была предварительная встреча с, со сборной Португалии в Португалии. Не могу сказать, что очень трудно было договориться с испанцами. Почему? Потому что мы тоже далеко не последняя команда в Европе. По итогам 2014 года мы пятые. Вот. Поэтому им было интересно провести спарринг с сильной командой европейской. Договоренности проводились на уровне... Федерации футбола и главных тренеров национальных команд, получили обоюдное согласие и после этого уже обсудили детали, место проведения, форматы проведения и так далее. И получили добро. Матчи проводили в двух разных городах в Испании. Мы этот факт тоже постараемся в дальнейшем взять для себя на вооружение. Это с целью популяризации футзала в своих регионах. Вот, проводили, проводили город Бурелло, там присутствует команда, которая играет в высшем дивизионе, клубном. Второй матч проводили в городе Феррол, там нету, но они планируют. И Ажиотаж там был очень большой, практически за 30-40 минут до начала игры 70% зрительских мест уже было занято. Это говорит о серьезной значимости для этого региона, этого матча. Вот, так что в такой атмосфере было очень приятно и ребятам, наверное, играть, ну и, еще раз говорю, проверить свои силы на фоне сильного соперника.